Школьники, ворующие деньги у родителей. А? Смотрим. Маразма история. Это история. Смотрим ролик школьники, ворующие деньги у родителей от маразма. Э -э -э -э -э -э -э -э. Надеюсь, это не история жизни. В этом видео я хочу поговорить про воровство денег у родителей. Ребят, хорошая новость для вас. В ближайшее время я буду выпускать намного больше роликов, так как отпуск все-таки нужно компенсировать. А то совсем uh -huh. уже обратил, по 6 дней ролики не выпускать. А чтобы мои ролики смотрелись лучше, то разумеется, его я когда каждую неделю выпускал, я чувствовал себя таким медиагигантом, старающимся пиздец. ...нужно смотреть с хорошего устройства. А именно с офигенного смартфона Realme C55. Да, блядь! ...ктости 50, память в законе напоминает светля. Если вы ищете... удобно блядь? Чё это такое? Что это? Что это? Ну, блядь, есть у кого-то такой телефон? чит за хуйня. Вы же понимаете, что смысла в этом нету. Ну то есть то, что они такие большие, на самом деле тут матрица вон такая же. То есть от того, что он выглядит таким большим, это просто дизайн. Он ну, не фоткает лучше. Это это, это полная хуйня. Носки. Ну и не стоит забывать про крутую. Камеру на 64. То есть, как бы, ну, на айфоне, если ты посмотришь, то там как бы видно вот эти вот линзы, они прям ну видно, насколько широкоугольные. Здесь же просто для чего это, это просто что. 2 мегапикселя. Если вы ищете топовый смартфон по демократичной цене, то. Блять, Realme, Realme C55 NFS. Чемпионская память. 16 хабайт плюс 256. Чемпионская камера 64 мегапикса. Че чемпионы? Купили бы себе Realme C55 NFS. Бля, ну такой говно, я не знаю. Единственное, что вспышечка прикольненькая. Realme C55 отличный выбор. А заказать? Лорок. Итак, сегодня тема для видео очень серьезная. Как бы до этого понятное дело видосы только не но сегодня прям очень серьезная тема. А именно воровство денег у родителей. Ладно, шучу, конечно, это по классике проходная тема для моего канала. А вот давайте честно, воровали когда-то деньги из дома. У родителей получается. Хоть раз было. У меня не было, сразу говорю. Я никогда ни копейки не воровал. Я даже наоборот ложил. У нас была копилка с мамой, я туда ложил деньги. Вот. По 10 рублей туда-сюда, мелочь, дача но, но ложил. Я, я, блядь, пополнял бюджет. Ебать, сколько много людей пишут, да. Страшно. Не знаю, но, может быть, какие-то причины были, может быть... Не давали вообще никакие карманные расходы. Я, я не знаю, что вами двигало, пацаны, но осуждаю. Слава пока я готовлю для вас новый качественный ролик. Данную идею мне подкинули подписчики, за что им, конечно же, огромное спасибо. Я вам на эту тему уже рассказывал несколько историй своей жизни, а именно как я в течение месяца у мамки тырил 10 рублей с кошелька и в конце месяца купил себе джойстик Xbox 360, который стоил на тот момент 1200 рублей. Имеется в виду тот джойстик, который я мог попробовать подключить к компьютеру. И там было так. Я сначала для своей мамки придумал оправдание, что я этот этот джойстик не подарил мой лучший друг, а потом, когда мама нашла у меня в кармане чек, возникли вопросы, откуда у тебя такие деньги. И тут она нашла коробочку в моем шкафу, где было спрятано еще 10 рублей, которые я также Ну и разумеется, вообще перестали мне давать командные деньги. ай я Блять, я осуждаю, я, я не одобряю такую вообще тему, блять, родители это святое, они деньги нахуй зарабатывают, если они вам не дают, не знаю, тут есть два варианта, если это просто капризное воспитание, то есть условно деньги есть, но из принципов какого-то непонятной шизы не дают, потому что нельзя, или не знаю, что они там придумали, как они воспитывают людей, но не дают, потому что вредные, это как бы, ну, одно дело, но опять же, это не оправдание для воровства, другое дело, когда, ну, у родителей нет денег, а ты типа еще и воруешь, что это за хуйня такая? Чего ты там мяукаешь? Ты знаете, в чем загвоздка тырить деньги у родителей? Не, как бы то, что это плохо, я думаю, вы и все сами прекрасно понимаете. Но ты деньги у родителей это вот на процентов то же самое, как вести какую-то незаконную деятельность и при этом бегать от налоговой. То есть ты, как бы, в теории можешь заработать огромные деньги, но ты никогда не сможешь их нормально потратить, потому что у налоговые тут же возникнут вопросы, откуда ты эти деньги взял. Час, а, бред, нет, это просто воровство. Это просто, ну, типа, уголовная ответственность за это должна присутствовать. Бля, хуйня полная вообще не одобряю. Маразум как-то сейчас вот говорит про налоговую, это как уход от налоговой. Не, это хуйня полная, это воровство. Ну, грамотные дельцы, так скажем, часто себе придумывают нишу для отмывания денег. но вы я думаю, знакомы с этими историями, Откуда вы их знаете? Протока Калькапона в 20-го годы в Соединенных Штатах Америки отмывал нелегальные деньги, полученные из бутлегерства, это если чеварычство алкоголем в покупу сухого закона. А при этом перед налоговой объяснялся тем, что у него есть своя сеть прачечных, на которых он эти деньги зарабатывает. Вот со мной было то же самое. Правда, я какого-то способа отмывания краденных умамки денег найти не мог. И вот так вот по-жесткому спалился. В целом, почему вообще дети и подростки начинают этим заниматься? Ну, очевидно, в вот причин. Ладно, курить. Ладно, пить. Ну, типа, это не запрещено законом. Ну, блять, воровать. Я осуждаю как маразма, так и всех, кто ворует у родителей. Пацаны, мать это святое, без шуток. Ваши родители, они вас, ну... Хотя я хз, опять же, разные родители есть. Я могу, типа, еще понять ситуации. То есть я могу войти в положение каких-то детей, которые воруют. Типа, может быть, там какая-то определенная ситуация, где реально, ну, типа, родители шизы, и у них какое-то воспитание странное. Условно, ты ходишь в школу там в каких-то непонятных одежках, у тебя там то есть деньги есть, но тебе принципиально их не дают. То есть ты в семье евреев? Блядь. <смех> <смех> Короче, могу войти в положение, но все равно это не оправдание. Это, это плохо что карманных денег им либо вообще не дают, либо тех карманных денег, которые им дают, им попросту не хватает. То есть мне, например, класса до 9 либо вообще не давали денег, потому что как бы еду мне мама дает с собой в школу в контейнере, и на что мне, собственно, еще эти деньги а когда я попрошу у мамы рублей стосов на прогулку... Она... У меня мама жила в долгах, в кредитах, у нас вообще не хватало, ну, типа, еды даже отчасти иногда, но она мне все равно иногда давала денежку, типа, вот, возьми, себя порадуй как-нибудь, что-нибудь только рационально потратить. Вот, типа, такого было. То есть даже живя в кредитах, в долгах, и когда даже жрать нечего было... Мне мама иногда, иногда могла так соточку дать, такая, типа, вот, возьми что-нибудь. Спасибо, маме, у меня мать святая, блять, пацаны. Она меня спрашивала, зачем тебе эти деньги? Ты же гулять идешь, а не жрать. Вы просто не представляете, как меня в детстве вымораживали вот настолько тупые вопросы от родителей. Это знаете, из серии, зачем тебе идти к другу на ночевку? Тебе что, дома спать негде? Ну, конечно, да, я же к другу иду на ночевку, вот именно для того, чтобы. Кто-то ходит к другу на ночевку, но нормальные пацаны ходят к другу, чтобы поебаться с другом. Поспать, тупее вопросы просто не придумаешь. Также и с прогулкой. Вот для родителей вообще не очевидно, что когда школьники идут гулять, вот им по-любому захочется зайти там в магазин за сухариками. Не знаю, там за баночки Пепси. Причем, знаете, что меня больше всего бесило. Я вам уже рассказывал о том, что в школе я был отличником. И мне вот практически никогда не давали никаких поощрений за хорошие оценки. Какие-то прям дорогие подарки, но по тем мир мне дарили в основном за хорошее поведение. Более того, если у меня в году были все пятерки, только, например, одна четверка, мама меня даже ругала за то, что я не мог именно вот эту четверку вытянуть на пятерку. И... бля кстати же за. Сколько много у меня? Одноклассниц было и в принципе ну ситуации я слышал когда вот условно ты тр... ну блядь, большинство в чате я думаю ну не отличники не ну есть конечно такие люди но большинство скорее всего там ну типа четверочки троечки иногда получают может быть вообще есть двоечники как я вот я думаю вы тоже замечали такой типа челы получают двойки тройки просто условно скипают классы чтобы выйти со, со школы и типа, ну похуй, родители смирились и ругают там только за второгодничество. То есть, когда на второй год остался. В тот же момент есть отличники, и их реально, блядь, ругают, хуярят, блядь, за четверки. И ты такой с двойками сидишь. Ну да, ну да, пошел я нахуй. У меня такое было, типа я сам был двоечником, троечником. Ну то есть я, я, я учился на двойке и получал тройки только для того, чтобы скипнуть классы и закончить школу. Вот. Но у меня были одноклассницы отличницы, которых ругали, блядь, за четверки. И я, я блядь, смотрел на них и я не понял, либо со мной что-то не то, блядь, либо с ними что-то не то. В целом у моих родителей был подход такой: что хорошо учиться в школе, а хорошо это именно на одни пятерки. Это моя обязанность, они а что-то за что нужно поощрять. Ну при этом с таким конченым троечником родители да, за любую четверку или уже да, давали да. какие-то да да, да да да, соси. Сосите, отличники, так, я, я, блядь, это я, блин, на прогулку, и меня это всегда... А че блядь, в итоге, ютубер, 800 тысяч подписчиков, комп за 300к, камера за 300к, мне вон донатят миллиарды подписчики, звуковуха за 70, блядь, сижу нахуй тут туда-сюда, маме хату купил за 2,5 ляма, шо, пацаны, шо, как там пятерочки в школе получаются, а, ругают вас родители, ой-ой-ой, не завидую вашей судьбе всегда бесило. Потому что мне, например, как я вам уже рассказывал, до 9 класса максимум, что давали на прогулку, это рублей 150, еще и без учета инфляции. То есть то, что цены как бы на все выросли в два раза, родители не смущало. И денег больше мне никто не давал. Нихуя, себе 150. Ну, прям в детстве-в детстве, то есть, мне мама давала сотку, и, ну, это, типа много было. То есть я на сотку мог купить 2 литра колы, пачку чипсов и сыр косичку, блять. И еще оставалось там буквально на леди... Ну, начну или типа того, за сотку, блядь, я в, сво... в своем детстве. Я не знаю, сколько. Я и забыл уже, честно, сколько маразму, но вроде бы плюс-минус одинакового возраста мы с ним, если не ошибаюсь. А, вот. И мне в детстве хватало сотки на то, чтобы полностью кайфануть весь день. Полностью, блядь, закрыть все потребности ребенка в удовольствии от хавки. То и привело к тому, что я начал эти деньги. Моразму 23. Значит, у нас с детства было примерно одинаково, в одинаковом возрасте. А, мне... А, я забыл! Извините, я забыл. Он Спасибо, живет в Москве. Ноу. Че там, пятерочники, да? А, шо, блядь, а? А, а? а вот, 79 рублей. Сюда видите как ну делать деньги вот так и воровать у мамы из кошелька ну к счастью у меня одного урока хватило когда у меня на полгода отобрали этот джойстик и больше я у родителей денег не воровал однако я потом все равно в 18 лет воровал продукты в супермаркетах, но ну, это уже совсем Осуждаю. другая история которая кстати уже я никогда не воровал пацаны вообще то никогда не воровал я я это осуждал блядь, сам в Одессе не знаю у меня мама какие-то хорошие принципы вбила в голову и типа я не знаю мне сейчас самому вот условно Украсть, даже если бы я прям вот вообще вот без денег сидел, ноль у меня было бы, я от голода бы умирал, я бы никогда бы не своровал, я бы пошел на улицу, не знаю, бы позорился и попрошайничал, пошел бы работать, блядь, металл сдавать, не знаю, на любую бы работу пошел, но блядь, воровать, не знаю, мне вот воспитали так, что для меня это вот вообще все, это край нахуй, то есть дальше уже, ну не знаю, героином по вене ширяться снимал ролик. И сегодня я вам хочу рассказать несколько прям самых трошевых историй, связанных с возрастным родителями. И первая история связана с младшим братом моей хорошей подруги. Было это примерно в 2016 году? Эти почему примерно в том году это и было? Когда моей подруге было 14, а ее младшему брату лет 10. Так вот, у них была многодетная семья, состоящая из Я прекрасно помню 2016 год. Это как раз таки одно из самых золотых времен, когда я перешел со школы в Шарагу, а сначала там вот эти половые отношения... А потом, типа с Дашей познакомился. Для меня это самое святое время, поэтому я его запомнил больше всего. А, ну еще ютуб канал, как бы, в 2016 году начал. Сверх детей. И при этом родители зарабатывали, не так уж и много. Ну а если быть честнее, то семья у них была бедной. И мама откладывала им деньги на отпуск. Там было что-то в районе 50 тысяч рублей заначки. Нихуя, Фу, сайте, с Нихуя себе, блядь. Бедная семья, 50 тысяч заначки! Откладывание. А у меня не было заначки, у нас не было. Ни... У нас кредиты были, блядь. Нихуя, себе. бедная семья 50 заначки. Расскажите мне. Я только в семнадцатом году, или по в по-моему, в 2018 я смог полностью все кредиты только маме закрыть. В 2014 году я из заработанных денег с SEO спринта маме помог купить этот, душевую кабинку. Вот, всё детство я ходил, если что, мы, ну, у нас дома не было туалета, если чё, у нас был общий туалет. А мы с собой ходили к бабушкам, к друзьям, блядь, в тазике нахуй, когда совсем маленький был. Вот, и в 14 лет я маме помог купить душевую кабинку, и все равно были кредиты, которые только к 17... Ой, чё ты, блядь, где-то в 17-18 году смог закрыть. А тут, блядь, бедная семья, 50к-заначки, нихуя себе, блядь, бедная! А я тогда кто? Я, блядь, какой семьей был, если не. если вот это бедная, Я что? Я, я, блядь, вообще не семьей был? Так вот, и вот этот ее десятилетний брат, давайте назовем его Сережа, не придумал ничего лучше, как все эти деньги спустить. То есть, как обычно делал я. Когда я воровал у родителей, я вытаскивал из маминого кошелька по 100 рублей каждый день. Ни в коем случае такое не одобряем, если что. Да. При том, что в кошельке у моей мамы лежало ну тысячи рублей, полторы тысячи. И все это 100 рублевыми купюрами. У моей мамы не, не лежали деньги, блять. У нас их не было. То есть, я делал это так, чтобы было особо незаметно, что 100 рублей исчезли. Ну а этот уникум пошел дальше и спустил все 50 тысяч из маминой заначки. Не Здесь... просто угадайте, на что он их стал тратить. Может быть, купил там себе новый телефон, приставку, а маме сказал, что в лотерею выиграл. Нет, он все эти деньги просто-напросто прожирал макдональдс со своими друзьями причем самый прикол что он там за всех платил покупал себе какие-то пизделушку нищие уебище как говорит нищий донатер кстати да у нас был чел который решил выебнуться донатом в косарь и типа вы все нищие уебище ты деревенская быдло нищие вот а, а он такой ну крутой что может Целый косарь задонатить, и типа просто со оскорблениями. Вот, была такая ситуация. Забавно, забавно. Но по факту, ну. Я не, я не могу сказать то, что. Я, допустим, как будучи ребенком, я не, ощу, не, ощу, не ощущал вообще то, что мы живем как-то бедно. Ну, не то, что. Блять, это не можно сказать, нельзя назвать бедно, но. То есть, я, как ребенок, у меня были сладости, у меня были игрушки, у меня, ну, все было но только в, когда я вырос, я понял то, что, Блядь, я мылся в детстве в тазике, потом мы ходили по друзьям, по родственникам помыться э, и вот эта вся хуйня, а, а типа килограмм левушек, которые я сожрал за один день, это типа было маме на последние последние деньги зарплаты и все было в кредитах. Это потом уже только начал понимать. В детстве я этого не понимал, ну и жил как бы кайфово. То есть я меня мама пыталась всем обеспечить, чем только можно. Ушки, на которые родители осу... Я еще, кстати, помню такую ситуацию, блядь немножечко грустненько сейчас, конечно, но э, была, была реально такая ситуация, короче, социальная какая-то социальная штука у нас в городе была, то есть детям, я не знаю как это правильно называется, есть семьи с недостающим достатком, как они правильно называются, малообеспеченные, короче, есть короче какие-то семьи, которые по закону, ну то есть зарплата у них меньше прожиточного минимума или типа того, и таким семьям детям полагаются какие-то штуки нет, не льготники, не льготники Малоимущие, скорее всего, да Вот, и таким детям полагается одежда Не то, что полагается, короче Приезжала какая-то организация, которая выдавала детям малоимущих семей Одежду И вот, и короче, я такая хуисосина ебаная Я сейчас уже только сейчас это понимаю, насколько я гандоном был Я закатил истерику, что типа я не пойду брать эти вещи Потому что они для малоимущих А мы что, малоимущие? Вот, я прям, я прям не пошел, я прям, ну, не брал, там были какие-то э, ботинки, ну, типа, условно, э, ну, просто ботинки, в школу ходить а, И э, что-то там какие-то то ли брюки, брюки прям вообще, ну, это прям очень дешевое все было Это прям вот, ну, Китай-Китай, то есть прям супер дешевые ботинки, супер дешевые брюки, супер дешевая рубашка, но это было и мама мне говорила, сходи, сынуля, пожалуйста, сходи, возьми, это, это бесплатно, это вот тебе, ну ты, ты даже в школу не ходи в этом, ну пусть оно будет у тебя». А я, короче, ну, закатил истерику, мама, я не пойду, мама, мы не малоимущие, я не буду позориться, я не хочу в этом ходить, я не буду в этом ходить, мама, нет. Вот, и я, короче, ну, сейчас понимаю, насколько гандоном ебаном был, то, что мама реально не было денег меня банально в школу одеть, и это была, ну, хотя бы частичка вот какой-то помощи, которая можно было взять, а я просто не пошел. Вот, и, ну, я, я, я, я, я долб... ну, только когда я вырос, я понял, какой я гандон был, блядь. Вот. Это, это, это могло маме помочь в ту ситуацию очень сильно. А я этого не понимал, потому что я был маленький. Я прям вообще маленький. Ну, то есть это, ну, не знаю, 12-13, что, блядь. Короче, короче, грустненько немножко. Вот такая вот ситуация. Наречником с ютуба, да. Вот. Простите меня, шут, я, такой... я, я Я когда вырос, естественно, я осознал то, что я был неправ. Но я тогда не понимал этого. Просто для меня это выглядело как будто позор какой-то. Чтобы внимания не обращали Потому что, опять же, мама пыталась меня всем обеспечить То есть, все покупать, все делать, все делать Но тут, когда она попросила просто пойти и забрать бесплатные вещи, я отказался А я не понимал тогда но степень наглости росла, и однажды он решил раскошелиться. А именно, купил себе новые Nike Air Force, которые стоили 11 тысяч рублей. Блядь, я вот смотрю Это этот видос, лимитирован... сука, мне не нравится. Маразм, блядь, если ты смотришь эту реакцию, мне не нравится этот ролик, блядь. Я все, что слышу здесь, вообще противоречит моему детству, моим понятиям цены, морали какой-то, не знаю. Тут, блядь, все воруют, все какие-то 50 тысяч, блять, бедная семья, охуеть, Nike какие-то, прожрать, блядь. У меня, у меня, блядь, фу. Я, я понимаю, Маразм рассказывал то, что у него история отчасти выдуманная, но все равно это звучит все мерзко, учитывая, как у меня детство было. Я сейчас это интерпретирую на себя вообще не так, вообще все под руководством. коллекция. И купил он их, наверное, с расчетом на то, что родители не поймут, что эти кроссовки как бы не дешевые. Но его родители не были какими-то совковыми пенсионерами, которые не шарят за обувь. И поэтому сразу задали ему вопрос: что у тебя за кроссовки и где ты их взял? Он сначала пытался отмазываться, что типа эти кроссовки мне в школе подарил друг. У него был день рождения, ему родители подарили новые, а эти старые он решил отдать мне. Его мама тут же зашла в официальный магазин Nike в России, нашла эту модель, которая была на нем. но немножечко так... Ее охренела и говорит ему: слушай, не мог тебе твой друг подарить такие кроссовки, потому что они очень дорогие. По внешнему виду этих кроссовок видно, что они новые. Теперь объясни мне, откуда ты взял деньги на эти кроссовки. И тут вообще, по-хорошему, он должен был ответить, что ты из серии подбросили. Фраги». Но он продолжал настаивать, что эти кроссовки ему подарил друг. И что никакие они не новые, а постиранные и старые. Но тут его мама, видимо, о чем-то догадалась, полезла в шкаф, где лежала эта заначка в 50 тысяч рублей. И эту заначку она не нашла. Дальше она стала неистово орать на Сережу, куда он дел все эти деньги, остались ли у него еще? И знаете, в чем прикол? Что помимо тех 11 тысяч, которые он потратил на кроссовки, все остальные деньги он тупо прожрал. В итоге закончилось все тем, что его попросту сдали в дедом. Потому что и так 4 ребенка в семье. И вот 3... Чё? Ребенка... Чё, блядь? Опять же, чё? Я понимаю, мар... ну, Маразм нам на стриме прям говорил то, что история он отчасти выдумывает. Вот. Не все, но выдумывает иногда... Я не... не... блять что 4 ребенка в семье сдали в дедом, реально? явно лишним. Ладно, шучу, конечно, но после этой ситуации мама с ним еще пугу. Полгода... А, ну, блядь, блядь, ладно, это было, это было к месту. Я даже на паузу поставил и охуел. не разговаривала. Следующая история связана с моим одноклассником. Давайте условно назовем его Вадим. Так вот, Вадим был из достаточно бедной семьи, и ему вообще никогда не давали карманных денег. А питался он школьный столовой бесплатно, так как было из многодетной имущей семьи. Но однажды мы... Мне прямо сейчас Ярик режу физпекта пишет. Ярик, привет, я прямо сейчас, если что, стримлю, да, ты мог это у меня в чате спросить, mm -hmm. с гитарой у меня все, ну, ни -ни никаких продвижений нету, потому что я не купил мониторные наушники себе, вот, вот, можете прямо сейчас ему написать, я говорю, он сейчас зайдет на стрим, пишите ему, что он гондон, и, <соценно> шучу, блядь, не надо оскорблять, ну, типа, он видосов стал мало делать Найми еще людей, ран не справляется. Мы стали замечать следующее. В один прекрасный день Вадим перестал питаться в школьной столовой, и мы заметили, как он частенько стал себе покупать. Чего? А Следующая история связана с моим одноклассником. Заново. Давайте условно назовем его Вадим. Так вот, Вадим был из достаточно бедной семьи, и ему вообще никогда не давали карманных денег. А питался он в школьной столовой бесплатно, так как был из многодетной малоимущей семьи. Но однажды мы стали замечать следующее. Льготники. В один прекрасный день. Льготники, да, у нас такие были челы. Я, ну, думал, что это что-то крутое. То, то есть, да, я какой-то странный был. То есть. Когда выдавали малоимущим именно семьям одежду, я от нее отказался. Но в тот же момент у меня в классе были льготники, которые питались бесплатно. И причем, причем, и они питались круче, чем все остальные люди. Я не знаю, что за несправедливая тема, ну типа пусть им выдают такую же хавку, как и всем. Ну нет, им там типа дополнительные какие-то печенюшки, какие-то шоколадки выдавали, блядь. Я такой, типа, блядь, я тоже хочу быть льготником, как стать льготником? Мама такая, ну, типа, нужно быть многодетными там, вот это вот все, какие-то условия там были. Короче, я хотел быть льготником, но и не смог. Привет, Ярик, привет, да, что там по видосам, кстати, на ютубе, че реально не справляется, да? Блин, грустно. Да, вот, Нарезчики, кстати, ну, там, кто хотел стать нарезчиком, то тут местечко освобождается. Вот, самое главное, нарезчик что-то там позиции сдает. День Вадим перестал питаться в школьной столовой, и мы заметили, как он частенько стал себе покупать различного рода шоколадки, газированные напитки, которые продавались у нас в буфете. А спустя месяц, знаете, что он притащил в школу? Новенький вейп. Причем это был недешевый батарейный мод. Вэйп, блять! В школе? Да не, вот это точно выдуманная история маразма, потому что в его школе это то есть 15-14 год, да блять, какие нахуй вейпы? Или что, или тогда вейпы уже существовали, подожди. Я что-то не помню. Что-то забыл. По-моему, тогда именно вейпы были, знаете, вот именно вейпы. То есть не такие сейчас вот, типа, вот, одноразочки, там, подики. А тогда были именно прям вейпы, по-моему. Только-только начиналась эта вся тема. И тут же он начал всем пацанам в классе хвастаться этим вейпом. Когда его стали спрашивать чисто... Бля, помню, у меня был этот I just s, I just... Oh. Так ради интереса, где он взял на этот вейп деньги? Потому что стоил этот вейп что-то в районе 5-6 тысяч. Тот ответил, что он якобы устроился на работу раздавать листовки, что иногда ходит после школы расклеивать объявления. В общем, честный трудяга, гордость семьи. И после этого рассказывать о том, что он где-то работает, он начал не только пацанам, но и девчонкам в нашем классе. Типа понтануться какой-нибудь крутой, что он уже сам зарабатывает, частенько угощал девчонок в буфете. И вслед за девчонками данная информация дошла до учителей. И вот рассказываю, пришла значит моя мама с родительского собрания и поведала мне интересную историю. Значит на родительском собрании нашла своего зад... В смысле мать полила? Uh, когда, когда я себе купил свой первый I Just Ass с Алиэкспресса uh, вообще, вообще, если уж на то пошло То я еще до того, как, в принципе, сам ну, пыхал, то есть себе взял вейп Я перепродавал вейп, если что я, я, я бабки, блядь, зарабатывал Я купил, типа, там партию из 10-20 штук И всем в шараги толкал Как бы uh, Вот uh, <laughs> Осуждаюсь за это Ну, там, типа, через знакомых-знакомых Вот это вот все, всякая хуйня uh, а вот после того, как вот эта вот вся тема ну, типа, люди закончились, и мне стало что-то влом. Э -э я купил себе Adjust S. Ну, я типа просто при маме, мам, смотри, вот штука. Это типа пыхалка, она говорит, что за, за, за, за штука такая? Я говорю, ну, это как сигареты, короче, только не вредит для здоровья. Она говорит. Ну-ка, расскажи-ка поподробнее. Рассказывают там про пленгликоль, глицерин. Тут просто вот эта вот жидкость, она просто выхаркивается потом там. Э, на легкие она вообще никак не влияет. Э, куча исследований было. Короче, начинаю затирать эту тему, она верит в это. Ну, типа, действительно так. То есть, если сравнивать сигареты и вейпы, то вейпы блядь, практически безвредные. Если, опять же, сравнивать. Но никотин вот зависимость вызывает. А, тогда я, ну, типа, такой, ну вот, вот эта безопасная штука. Она такая, ну, ну ладно, окей. Она говорит, только можешь, пожалуйста, при мне, вот именно прям при мне приходите и пахать, и не пыхать, у себя пыхай, и, э, при мне не надо, пожалуйста. Я говорю, ну ладно, мама, хочет, ты попробовать? Она говорит, ну давай, чисто для эксперимента попробуем. Короче, она попыталась там что-то... Ну и хуйня. Отдала, и все. Ну и типа, ну и нормально. И я пыхал у себя в комнате просто, и все. Она говорит, а я еще иногда жижи себе покупал какого-то нового вкуса, я типа залил там, пыхаю-пыхаю, а там все равно же как-то, ну, запах идет до ее комнаты. Она такая... Подходит ко мне. Даня, что у тебя какая-то новая штучка, да? Пахнет, пахнет по-другому. Я такой, да, вкус другой. Хочешь попробовать? Он такая, ну это вкуснее, да, но все равно херня. Дала матери Вадима следующий вопрос. Типа, это хорошо, конечно, что ваш сын уже где-то работает, но при этом почему он в школе плохо учится. Ну, если он нашел себе подработку, это не повод забивать на учебу. Мама этого Вадима была просто ошарашена. И смотрела на нашу классную руководительницу с недоумением. Типа, где это мой сын работает? Он приходит домой со школы вовремя, встречает его бабушка. Из дома после школы он практически не выходит, но может иногда там прогуляться. Я ни о какой его работе не в курсе. Тут была в недоумении уже классная руководительница. И спрашивает его маму. Ну вот смотрите, он перестал питаться в школе Начал себе какие-то там покупать, угощать девчонок. Рассказывает им, что он где-то там зарабатывает, раздает листовки, расклеивает объявления. В общем, таким образом. Он спалился. И знаете, что было на следующий день? Он пришел в школу с синяком под глазом. То есть его мама натурально дала ему пи*** за то, что тот ворует ее деньги. И мы еще очень долго над ним по этому поводу смеялись. Вот такие вот истории, ребят. Я думаю, говорить вам о том, что не нужно у родителей воровать не стоит. Так как любому нормальному Это, человеку и, ты а... и без моих нравоучений... Оч... Ну, одно, одно, наверное, спасает, радует то, что... Нам сам маразм говорил то, что его истории на 50% выдуманы.